Всем привет, с вами Макс Репьев, и мы все так же находимся в Дубае и обозреваем здесь недвижимость. И я бы хотел сегодня показать вам несколько предложений именно однокомнатных и двухкомнатных квартир, которые вы можете купить действительно в неплохом районе. Причем мы сейчас находимся прямо напротив Дубай Марины. Вот этот район называется GLT, Jumeirah Lake Tower. И на мой взгляд этот район куда интереснее, чем тот, потому что тот район чисто туристический. Там огромное количество панторезов, которые ездят под окнами и газуют на своих Lamborghini. И комфорта им с жизни самой там вы не встретите потому что там есть бары они шумят народ гуляет на ламбах ездит еще вот эти вот знаете здесь трициклы ездят которые музыку слушают и так далее это конкретно район именно для жизни причем в 15 минутах до моря то есть вот оно море вы проходите туда на дубай марину и там вас встречает Песочек с комфортом и совсем. Но при этом недвижка здесь стоит раза в два дешевле, чем там. У вас здесь есть вот такое комьюнити, где вы можете спокойно прогуляться вдоль вот этого вот водоема. У вас здесь есть метро, только не факт, что вы этим будете пользоваться. И 15 минут до моря. Но самое главное тишина и спокойствие в отличие именно от той локации с кучей туристов и мы сейчас с вами посмотрим здесь недвижку но для начала хотелось бы сказать что вообще вся недвижка в дубае сдается в эксплуатацию с бассейном он здесь есть и их здесь даже два здесь еще стоят три джакузи есть еще фитнес центр зона размещения ресепшн то есть вы в принципе можете дистанционно эту свою квартиру сдавать и на самом деле в самом доме действительно комфортно посмотрите как это выглядит и потом будем смотреть квартиру И начнем мы, наверное, с двухкомнатной квартиры, потом мы еще с вами сходим в однушку. У вас есть вот такой вот балкон, на котором вы размещаете вот такую мебель и просто кайфуете днем. Ну, если, конечно, вы выдержите жару, но летом точно не выдержите. А вечером, например, спокойно вы наблюдаете здесь за огоньками города, смотрите, как народ живет. И вот смотрите, насколько человеческие здесь двушки. То есть здесь 128 квадратных метров, примерно цену я вам расскажу чуть позже. Очень, кстати, крутые окна, потому что ты их как только закрываешь, так в квартире становится прохладно И в квартире становится прохладно не благодаря, конечно, только окнам, а благодаря еще центральному кондиционированию То есть у вас вон там вот стоит пульт, вы набалтываете отсюда все, что хотите Вот сейчас у нас 26 градусов Очень комфортно, то есть ты здесь чувствуешь себя вот ну, по-человечески При этом эта квартира уже с мебелью, но есть, например, в этом же доме такие же без мебели можно рассмотреть их. Давайте просто пройдемся по планировке, посмотрим, как это все выглядит. Вообще, в самой квартире будет три садузла. Первый из них вот такой. Он относится именно к самой кухне-гостиной. Здесь у нас предполагается гардеробная зона. Причем можно поставить стиралку. А сверху еще и поставить сушильный шкаф. Здесь у вас какие-то зоны для того, чтобы хранить там куртки, может быть, еще что-нибудь. Но и в каждой комнате будут еще дополнительные гардеробные места. Очень правильное решение по барной стойке, что здесь задвигается вот так вот стулья очень удобно то есть вы можете конечно пообедать здесь а можете пообедать вот здесь и здесь у нас будет две спальни вот это побольше двуспальная кровать какой-то комод вид на море и на все остальное открывается и есть еще вот такая часть собственного гардероба то есть здесь вы можете трусишки похоронить здесь тоже а вот здесь вот уже какие-то платья ну, вот в этой наверное, части все-таки платье а это уже такая мужская часть гардероба. При этом вот еще есть собственный санузел здесь в вашей спальне. Это была спальня номер один. И есть спальня номер два. Выглядит она вот так. С элементами султанской вот этой вот кровати. То есть можно здесь такой балахон натянуть, шторы повесить там и так далее. И будет у вас такая небольшая комната для утех, можно назвать ее. Вот, потому что здесь еще есть вот такая вот пикантная штука. Это душевая кабина за стеклом. То есть вы можете здесь принимать душ, а оттуда вас будет видно. Такое решение. Это, конечно, можно затемнить, проблем в этом нет никакой. Матовое стекло просто, и все решается. Но, тем не менее, здесь есть то же самое по зонам хранения. Вот так это все выглядит. Я не буду вам все вот эти двери открывать, показывать. И вот эти квартиры на сегодняшний день начинаются от 1 900 000 Дирхам. Это примерно 55-57 миллионов рублей на сегодняшний день, но лучше ориентироваться именно в Дерхама. Есть квартиры уже с готовыми арендаторами, которые продаются. Есть квартиры без мебели, которые продаются. То есть купить можно любую, но вы не можете здесь приобрести квартиру в рассрочку. Только сразу за full прайс. И чтобы вы, кстати, знали, вот это все, это ремонт от застройщика. Мебель здесь привозная. Вот эта штука была уже установлена. Не было плиты, стиралки и холодильника. Вот эта гардеробная часть идет по стандарту. А все остальное вы уже здесь доставляете. Миллион девятьсот на сегодняшний день вот они стоят от. Но ну, И самый кайф, что вот эти квартиры можно сдавать длительно в аренду, именно по помесячно. В принципе, можно и посуточно, но если вы найдете человека, кто этим будет заморачиваться, вот это все сдается в месяц на сегодняшний день по 15 тысяч дирхам. Это примерно 450 тысяч в месяц. Можно, конечно, ее сдать на длительную, примерно 130-150. Я сейчас вам пересчитаю, и расскажу, сколько это будет стоить. Но, грубо говоря, 4,5 миллиона в год, просто не заморачиваясь, в длительную это все сдаешь. То есть окупаемость у нас получается порядка 12 лет на аренде. При этом здесь никто не может вам эту квартиру угробить, так как вы создаете контракт. Если кто-то что-то сломает, он это купит. Рынок таков. понять, смотрите однушки. И она здесь 70-метровая, товарищ. И выглядит она вот так. Наверное, давайте сейчас вот мы с вами окинем ее взглядом, сразу с самого входа. То есть вот такая у нас просто часть кухни-гостиной. Здесь у нас, значит, встречается санузел. Можно назвать его гостевым. Ну, то есть, если вы отсюда выходите, то, пожалуйста, он у вас есть. Здесь, как вы понимаете, вся полностью зона именно самой кухни. Вам нужно будет сюда поставить холодильник, под него здесь есть ниша, посудомойка, стиралка или вот в данном случае здесь должна быть газовая плита. И, кстати, на балконе можно неплохо разместить стол, два стула и просто посидеть там вечером, почитать книжку, либо поднять книжку, если хотите. Такого размера у нас большая кухня-гостиная. И здесь уже вторая часть – это спальня. Спокойно размещается двуспальная кровать, какой-нибудь прикроватный стол, может быть там для жены, чтобы она красилась, либо компьютерный стол, там что хотите, то и используйте. И здесь у нас небольшая такая гардеробная зона для вечерних нарядов. Здесь у нас зона для хранения носочков и трусиков. Здесь то же самое, возможно подсоление подтещенное тоже можно разместить. И здесь у нас уже такой скажем мужской отдел и вот такого размера у нас второй санузел выглядит он вот так ну, то есть душевая есть умыться есть где и есть сам унитаз причем кстати знаете какой интерес что вы не откроете здесь никогда окна на полную катушку то есть это просто максимум проветривания сделано это для безопасности никто ни в коем случае не выпал. Квартира не маленькая, я думаю, что для двоих, может быть, даже для троих это вполне сильно подойдет, если вы, например, там, с женой с ребенком приезжаете, у вас вот здесь вот стоит диван, на нем спит ребенок, вы с женой спите в той части самой квартиры. И на сегодняшний день они начинаются примерно от миллиона сто дирхам, это примерно на сегодняшний день в районе 32 миллионов рублей. Здесь вы не можете купить в рассрочку эту квартиру, то есть сразу же за full price. И дальше вы ее либо сдаете, либо используете ее самостоятельно, либо вообще сюда переезжаете. На мой взгляд, действительно, объект подходит для постоянного проживания, подходит для того, чтобы вы сюда приезжали с семьей на бегами, либо использовали это все как аренду. То есть, на самом деле, это все постоянно пользуется спросом. Место как бы туристическое, при этом оно тихое. На сегодняшний день, если вы, например, захотите сдать одну однушку в аренду, то это обойдется примерно в 400 дирхам. То есть есть действительно компании, которые заморачиваются, работают с этим, и они могут дать вам нормальный пассивный доход. Но, честно говоря, я правда не вижу особого смысла, если вы хотите комфортной тишины, покупать квартиру на Дубай Марине, если можно купить здесь и ходить туда пешком. Купить здесь электросамокат или еще что-нибудь, да даже на такси добираться, это будет сильно комфортнее, потому что вы хотя бы ночью будете нормально спать. И у вас здесь есть еще вот такой вот небольшой скверик возле вашего комьюнити, возле ваших домов, где вы можете посидеть на лавочке, покататься вот здесь вот на велосипеде. Вообще просто покайфовать. Надо, например, на метро можете добраться куда-нибудь. Я прочувствовал, что метро тема прикольная. Но, конечно, лучше, чтобы у вас здесь была и собственная машина. И, кстати, очень важно, что каждый дом, который сдается, если вы покупаете здесь однокомнатную квартиру, вам выделяется одно парковочное место сразу в собственность. Это был обзор на недвижимость здесь, в GLT, напротив Дубай марины На этой нотке я с вами попрощаюсь. Если заинтересовали данные предложения, то ссылочки вы, как обычно, увидите внизу в описании к этому видосу. Мы погнали снимать следующее видео на другие объекты. Так что, господа, не переключайтесь с этого канала. Будет интересно, подписывайтесь, лайки, комментарии. Ну и если что, телефоны указаны внизу. Хотите недвижимость Дубая, пожалуйста, звоните, пишите. Всех благ вам, удачи и пока.